Вот это вот так это получается, вот, посмотрите, сейчас на данный момент я вот, хочу попробовать вот так согнуть, ну вот так как нужно взяться хорошенько и попытаюсь. Всем привет дорогие друзья, те ребята которые хотят себе купить подобный инструмент Metabo DH330 Reismus и вы смотрите всякие обзоры, чтобы узнать которые есть плюсы, которые минусы. Вот вы своего ролика дождались. Этот рейсмус у меня где-то два месяца. С ним мы перестрагали 3 кубометра древесины. В основном строгали твердую породу, это ясень. И как бы он справлялся с ней очень неплохо. И за это время работы с ним я уже могу подвести итог и рассказать которые здесь плюсы которые здесь минусы чем они хороши чем они плохи и что можно даже сделать чтобы убрать некоторые минусы чтобы добавить себе плюсы итак друзья начнем с первого полезного как говорится плюса это вот эта шкала которая определяет глубину снятие съема на рейсмусе да, из заготовки вот вот у нас есть деление 1 2 3 миллиметра здесь вот шарик мы можем подвести вот так заготовку опуская рейсмус шарик будет подниматься когда будет соприкасаться с заготовкой и показывать нам сколько миллиметров будет снимать из нашей заготовки это очень полезная штуковина вот не знаю я не встречал ни на каких таких подобных рейсмусах возможно где-то есть из какой-то фирмы они тоже это взяли ну в принципе вот, это полезная штука, что мне понравилось, во-первых. Во-вторых, если заготовка очень большая, у нас есть шкала деления, да, соответственно, мы сможем подвести по нашей шкале, вот по сантиметрам, да, вот если у меня здесь 30, я смогу опустить э -э, эту шк шкалу до 30 миллиметров, вот. Так что, можно сказать, вот это большой плюс, который разработчики по вставили в этот рейсмус и он кстати помогает очень и очень неплохо я теперь знаю что на моей заготовке не нужно снимать например 2 или 3 миллиметра потому что она там либо широкой либо из твердой древесины я теперь могу узнать что лучше снять там миллиметр пол правильно и тогда все будет нормально вот. так что это первый плюс там где плюс там и есть и минус смотрим давайте какой минус ну минус возможно для меня кто-то из вас возможно и пользуется этой шкалой а возможно кто-то думает что это очень и очень полезная шкала в общем-то у рейсмаса метаба dh330 находится вот такой дополнительная такая функция с такой шкалой да до 45 миллиметров я так понял вот и когда нам допустим нужно поставить там 25 миллиметров мы э, заскакивает вот на зубок ставим 25 миллиметров и когда опускаем рейсмус э, рейсмус мы не сможем опустить ниже чем 25 миллиметров как бы чтобы не перестараться вот в таком плане ну, так подумать, я думаю, что вот эта пабрикушка, она здесь не нужна, потому что есть две у нас шкалы. Основная, которая показывает нам полностью размер заготовок, да, и та шкала, которая даст съем. И, соответственно, когда мы Берем все заготовку не только наверное у меня, мы подводим заготовку к рейсмусу да, и опускаем его до тех пор, пока месь, вот, например не упрется, либо там не видим что есть зазор и тому подобное, если нету вот такой шкалы. вот. Так что я думаю, что все-таки вот эта шкала бесполезная и из-за нее цена завышена на этом рейсмусе вот просто такая себе понтовая пабрикушка. но ну, это мое мнение друзья я показываю тем чем я не пользуюсь вот и просто рассказываю свои впечатления о этом рейсмусе во вторых он неудобен потому что как говорится не у каждого стоит рейсмус посредине либо с той стороны, с которой хотелось бы. У меня стоит вот на этом месте. И вот эта шкала, она повернута буквально в стенку. И она мне не беспол... ну, просто бесполезна. Я на нее практически не смотрю и не пользуюсь. Ну нету смысла отвлекаться на эту шкалу. Вот. Так что вот такой, как говорится, минус. Можно сказать, плюс и минус, ничья. Ну как говорится, будем по очереди. Следующий плюс... У нас это выброс стружки. Я посмотрел, когда покупал, я сомневался, что у меня будет выбрасывать очень хорошо стружку. Потому что ну, здесь очень узкий как бы, проход. И все-таки я думал, что мне придется снимать именно вот эту пластиковую часть. Как бы... Вот, и думал, что будут какие-то проблемы с выбросом стружки но недавно я узнал, что все-таки там в моторе стоит дополнительный вентилятор вот. смотрите, есть такое гнездо, которое уходит в мотор сам там стоит вентилятор, который помогает выбрасывать стружку вот. и это очень хорошо, потому что когда вот выбрасывают такую стружку эти как бы все опилки не попадают на валики и не делают вмятины на заготовке соответственно не портят валики так что можно сказать что это вот такой как бы плюс ну как говорится там где есть плюсы за ним следует и минус в общем то сама подача заготовок очень и очень как бы сомнительная 10 или 15 брусков, да, нужно постоянно смазывать вот эту станину и уже видна выработка за два месяца на этой станине вот у меня видно вот такой изломчик вижу на этой стороне уже знаете такая лощинная вмятинка давайте я попробую пошевелить камерой давайте хорошенько протрем Видно вот-вот-вот-вот виден такой вот именно в этом месте, да. И здесь чуть-чуть, ну там не очень видно, а вот в этом месте видно. Возможно, это связано с тем, что я чаще сюда забрасываю заготовку, но в данном плане, ну, как бы на, на такой рейс мы за два месяца, все-таки это как бы, ну можно было бы и пожестче. Но не об этом. Почему затронули мы именно систему протяжки? Пропустив 10 брусков, почему-то рейсмус дальше отказывается. Это все протягивать. И нужно постоянно его смазывать станину ему. В тот час, когда поравнение с моим старым рейсмусом, он уже отказывался протягивать тогда, когда уже ролики износились я их заменил вот и уже вот под конец когда уже вот эта станина практически протерлась очень и очень сильно вот но за два месяца да, на трех кубах работы уже видна здесь вот такая как бы выработка вот и это свидетельство свидетельство о том что некачественное покрытие теперь вот этого рейсмуса да это во первых во вторых на строгание рейсмуса постоянно присутствует ступень на выходе постоянно в всех видеороликах youtube где я не смотрел есть именно э, вот этот э, именно вот эта ступень с нею там каждый борется по-разному, но метаба предусмотрел специально эту ступень для того, чтобы вы купили еще дополнительный такой приспособление. Дополнительное. Это такой каток, да, по которым идет заготовка. вот Ставите каток на нужный уровень высоты. И как бы настраивайте его, и чтобы по, этой, по этому катку и шла заготовка, тогда она не делает ступень. Потому что когда вот там падает, э, выходит из первого ролика да, заготовка, перевес идет и сразу делает ступень. Вот. Э, нету поддержки на вот этих плитах. На старом рейсмусе у меня на краю плиты. Именно здесь на краю плиты у меня с одной с второй стороны э, видны ролики, которые поддерживали э, заготовку и не делали ступеньку. Так что уже, можно сказать, мой старичок, хоть и старенький был, но он ступеньку еще не делал. Вот, давайте посмотрим теперь еще одну функцию. Ну и, друзья, такой, как говорится, минусовый плюс, потому что, ну, я не знаю, возможно кому-то это полезно, для меня это бесполезная функция, это вот этот блокиратор размера, да, как бы в таком положении не даст рейсмусу не подняться, произвольно не опуститься. Вот, я все-таки думаю, что, ну, это ненужная вещь, потому что данная ситуация, когда вот ставлю я в положение э, вот эту ручку, она не опускается, не поднимается саму. Вот, и работаю я, в принципе, так, без всяких, как говорится, ну, именно зажимов. Ну, разве что, когда вы уйдете на обед и захотите заблокировать это, чтобы произвольно кто-то мимо вас это не покрутил. Ну, кроме меня, в моей мастерской никто не работает, так что, ну, это не нужно. Вот, в старом рейсмусе у меня такого не было, и я им не пользуюсь. Несколько раз я пытался это зажать, поняли, но... По окончании пропускания одного размера я хватался резко за ручку и хотел прям сильно это все пустить либо поднять. Ну, потом я решил, что не буду это зажимать, но после того, что когда прошло время, я себе подзаметил, что там есть еще ниша. Вот когда поднимается вот эта система, она там немножко прячется и как бы между вот этим всем механизмом без вот этого механизма еще есть расстояние где-то до трех сантиметров у меня бежала такая мысль: а что если убрать вот этот механизм рейс мы же все-таки будет подниматься не на 16 5 мм то есть не на 15 5 миллиметров а все-таки где-то еще на 3 сантиметра которые всегда Хочется поднять и смотрел, что э, все-таки, если даже бы даже убрал, э, резьбы немножко не хватает, но резьбы остается сантиметр. Так что вот этот дополнительный сантиметр можно выиграть именно, когда убрать вот этот механизм. вот Ну как бы это мое предположение, вот. я не пробовал, но кто уже прям... Есть не на гарантии, кто кому все равно можете попробовать <смех> покручить вот этот инструмент вот. Так что как бы, вот такая ситуация по поводу вот этого механизма. На старом рейсмусе у меня механизм подъема как бы был снизу на пластиковых шестеренках, да, которые соединяла поперечный валда из шестеренками и два вертикальных из шестеренками здесь как бы система на цепи вот так что будьте готовы например смазывать цепь смотреть чтобы не забывалась пыль и тому подобное Соответственно, ну, в принципе, и подача здесь тоже на цепь. Но ну, давайте еще посмотрим уже затронули подъемный механизм. Вот есть ручка, которая откидывается, да. Вот и я думаю, что это тоже бесполезная функция, которая просто добавила цену этому рейсмусу. Вот можно было сделать ценную эту ручку. Здесь в моем положении удобства нету никакого. Почему? Потому что э, ложить заготовки на рейс здесь не предназначено. Вот если разобраться. Потому что здесь нету катков, значит сюда ложить нельзя. Если не будем ложить мы сюда никаких заготовок, значит нету шанса э, этот рейсм, эту ручку как бы зацепить. Да и что-то там с ней сделать. Вот. Так что это мое мнение. И вообще, у меня на что на старом, что на новом рейсмусе постоянно лежит вот здесь штаны циркуль либо какой-то э, рулетка ну и либо еще какой-то измерительный инструмент вот давайте сразу скажу тем ребятам которые еще не щупали вот этот инструмент вот это пластик вот толщиной где-то не знаю около 2, возможно к 3 миллиметрам это подойдет вот это хороший металл в толщину где-то 2 миллиметра полтора вот сопровождаемые здесь вот такие жесткие шинки да можно сказать вот которые поддерживают вот эти дополнительные столы вот низ сплав дюраля верх сплав дюраля Рама здесь тоже с дюраля а Так видно, что здесь, вот именно толщина где-то миллиметр, возможно, миллиметр и два. Ну, больше здесь и нету. Вот упоры стоят. По поводу мотора, друзья, что хочу сказать: пластмасса более качественная на ощупь сразу слышно и прям чувствуется что вот когда мы ее хочем помять да вот э, вот здесь в этом месте немножко она подминается но это наверное просто как бы защита редуктора но вот здесь вот именно где э, наверное сам мотор электромотор вот здесь ну, прям мять ничего не можно вот именно вот здесь где кнопочка она как бы минается потому что здесь какая-то ну, пустота ну так пласт пластик довольно крепкий так что я думаю что ну, с ним все нормально и на вид он внушает доверие вот не знаю как внутренняя часть вот, но при работе где-то час без перерыва э, перенагревания у него не было Так заготовка где-то была 8-10 сантиметров 2 миллиметра э, съема стружки это ясень вот, и как бы прям обильного перегрева, вообще даже, ну, еле теплый он был, и на него нагрузки такой как бы не было. Делал я сегодня утром съем из 20 ширины, да, 1 миллиметр вот, ясень. Снимал это все, в принципе, где-то я, ну, порядка Час с чем-то работал этот рисмус, так что ну за целый час на него как бы нагрузка можно сказать и шла, но перегрева нету. Знаете, есть когда уже работаешь с рисмусом какой-то запах, до да, пластмассы, вот нагретой. Вот что хочу сказать, это запах немножко присутствует, возможно от того, что он новый и где-то вот эта пластмасса, она как бы дает такой специфический запах. Я строгал вечером бруски шириной где-то ну, 10, возможно чуть больше. Да, и с самого начала уже я начал чувствовать все более и более плохой звук этого рейсмуса. И пропустив где-то десяток заготовок я решил остановить работу рейсмуса и посмотреть что там было и вот что я там обнаружил вот это вот так это получается вот, посмотрите я не знаю как сейчас я вот поставлю ножи потому что мне работать нужно вот смотрите и как-то у меня это все очень Ну на этом как бы ножи нормально вот а вот этот вот, ну как-то вот так, я не знаю. И за что вот больше денег отдавать, я даже не знаю. Как бы 15 тысяч заплатил гривен да, за него. Вот, предыдущий стоит, стоит 10 тысяч. И он себя показал лучше в 100 раз, чем вот этот. Ну, если честно, я мирился со всем, но вот с этим мириться я не знаю. Вот как дальше отработать, если будет вот так это все? получаться это мне теперь нужно прижимы покупать и новые ножи. Я сейчас буду стараться это перевернуть, прижать, потому что мне нужно сейчас работать, запасных ножей нету, запасных прижимов нету. Вот. Проблема вот такая. Но одно радует то, что, в общем-то, нож как бы не погнула. Вот. Ну а клин. Более, в общем-то, клинови, наверное, гайка, потому что, ну, его согнуло, я попробую, попытаюсь сейчас ее подровнять, ну, потому что нужно перевернуть ножи, и нужно работать, вот, во-первых. Во-вторых, вот вам показываю, что сюда попало, попала, вот, обычная стружка, вот, видите, она набилась прям, вот, набилась и туда начала набиваться вот пыль это все на под сам вал ну ножу не так уж и досталось он как бы его не ну, не погубило это все вот не лопнул ничего трещины не дал как бы все нормально вот ну конечно клинок видно вот. Ну, мне, кстати, звонил один человек, спрашивал за этот Ресмус, он себе тоже хотел купить. Я посмотрел как бы снизу, не разбирая его сверху. Вот, он сказал, что... Ну, я сказал, что ну как бы нету таких проблем. А он говорил, что... Кто-то ему говорил, что вот это вот такая проблема есть. Вот видите, я сегодня вот открутил и видел такую проблему. Ну, как-то... Обидно немножко. Деньги вложил, хоть думал, отработает свои деньги. А он нифига не отработает. Если он так будет работать и дальше, это будет проблема. Да, друзья, после такого увиденного я сам упал в шок, как бы, и я все-таки, ну, думал, что это исправимо. Я взял эту пластину зажал в тиски с двумя деревяхами пытался ее подровнять вот но пообщавшись из можно сказать директором сервисного центра да там который отвечает именно за сервисный центр парнишкой вот он сказал что если его подогнула значит его дальше будет гнуть вот но я не поверил, решил все-таки это исправить сам, подровнял это все, поставил я, в общем-то, эту пластину туда назад, вот они вот такие, там пластины прижимные, вот поставил я назад эти пластины, да, и все равно я увидел, что опять же на том же самом месте уже начинает забивать. Я с утра пострагал. Пропустил где-то ну, порядка, можно сказать, 20 метров простружки на этом рейсмусе. Ну, опять я услышал такой звучок небольшой, который начинался изначально. И я остановил, посмотрел и все-таки опять начала забивать это все стружкой и я как бы связался с сервисным центром что они мне сказали привозите мы посмотрим ну я все таки решил это все привести. Вот, в плане того что он на гарантии во первых во вторых а вдруг там что нибудь с валом да? причина в том что почему подогнула вот эти пластины вот я сам в во первых вот, но во вторых они сказали что это не гарантийный случай и как бы причина в чем? Причина в том, что эти пластины подогнула в двух причинах. Либо большой съем стружки, либо ножи тупые. Вот. Но перед этим всем, как это со мной случилось, ко мне звонил один подписчик. Надеюсь, он это смотрит. И еще он не купил вот этот рейсмус вот себе. Надеюсь, тоже. Он звонил и сказал, что якобы он слышал у некоторых ребят, что именно подвертает вот эту пластину. Я посмотрел у себя, у меня такого не было. А теперь есть. Тоже и у меня. Значит, если это не единственный случай, значит, мой вердикт, что это его болезнь так что две причины они озвучили да как бы что все таки именно причиной стало завертание вот этой пластины тупые ножи да во первых во вторых как бы большой съем но на мое мнение не только со стороны обладателя этого рейсмуса может быть причина но и в самую первую очередь это причина именно производителя потому что вот эта пластина она должна быть из стали да, хорошего качества как бы как рессора да, вот, чтобы ее не смогло выгнуть я надеюсь, вы со мной согласны. И сейчас мы попробуем. Если это вот такая толщина вот этой пластины, мы ее замерим, толщину пластины, еще плюс ребра жесткости какие-то есть. Ее практически, можно сказать, руками я даже ну, не смог бы, не смогу погнуть. Вот. Но я уже прям так настроился, вот сильно уверен в своих силах. Хоть у меня сейчас немножко э, слабые руки, я немножко заболел. Вот кто-то, э, может, слышал э, туннельный синдром, да, вот зап запястье, Вот нерв там зажимает. Вот, и я не, не, не смогу дать полную силу. Вот, так что сейчас мы будем пробовать просто изгибать это все руками, получится у меня или нет. Но сначала нужно замерить толщину. Вот берем мы нашу за, как говорится, железячку и меряем пусть сфокусируется специально, вот, смотрите чтобы видно было вот, 3 миллиметра, даже с копейками ну, 3 миллиметра ну, что, друзья, хочу сказать если бы это была бы хорошая сталь, я ее даже не то, что коленку не согнул, то я бы ее чем-то не согнул вот, так что такая ситуация. Ну ладно, знаете, я просто напрягался, не хотел как бы э, напрягать руки, потому что они, ну, когда напрягаю, болят. Вот, Я сейчас прям через зубы попытаюсь это согнуть руками, вот, вот так, как нужно вот, взяться хорошенько и попытаюсь. Смотрите, я уже ее подогнул. заболела но все-таки я это сделал друзья что хочу сказать не такую же я прям геракел чтобы гнуть э, пружинно-рессорную сталь какую-то да чтобы вы не думали что здесь какая-то классная сталь я просто вам показываю то что есть вот и до коленки я ее еще вот вам и подровнял вот если б я сталь согнул бы назад на место не поставил бы для того чтобы это новенькое. Вот. новенькая вот должна быть с другой, так мне сказал тот парнишка в сервисный центр так что новенькую не трогаем глядим мне еще она понадобится а старая уже как говорится не нужна потому что он сказал если ее раз загнула как бы вы ее не равняли все равно она будет загибаться. Так что вот такая ситуация. А объяснял мне паренек, что она должна как бы вот так быть изогнутой, да, из-за чего? Потому что она же стальная и как бы должна как пружина прижимать это все, вот. Но сталью здесь не запахло, не запахло, друзья. Мне просто интересно, как ответить на такой аргумент метаба мне. Вот я им покажу вот этот видео кусочек либо вообще целый ролик все-таки они подписаны на мой канал до да, сами метабовцы из моего региона и они посмотрят как их метабо очень стальное ну не знаю правильно они сделали или неправильно вот что взяли с меня деньги за это вот но мое мнение все-таки остается моим и я все-таки говорю что Здесь они не правы стопроцентно, потому что если бы это была бы качественная сталь, значит и подвернула бы нож, да, вот, значит вот проблема была бы во мне, да, я бы, например, либо тупыми ножами, так как они говорят работал, да, либо еще что-нибудь, но я специально ничего не возмущался, еще хочу поработать дальше именно с этим рейсмусом, если у меня будут подобные проблемы, я все-таки покажу там в сервисный центре, как гнется эта сталь, вот, просто своими руками, вот, перед ними покажу, как изгибается эта сталь. Вот, пусть они мне потом объяснят Как сталь может так гнуться Соответственно, друзья, у кого есть подобный рейсмус Пишите комментарии Какие у вас с ним проблемы Возможно, у вас проблем нету с этим рейсмусом Возможно, вы довольны этим рейсмусом, возможно, вы э, им мало работаете, у вас нету подобных проблем. Вот, это тоже возможно, потому что некоторые ребята, которые просто держат для рейсмуса, то есть для хобби рейсмус, э, вот, они за год даже не перестругают куб. Например, древесины, либо 2 куба за год могут переработать. Ну, я умудрился за вот целую лестницу переработать. На лестницу я брал около 3 кубов, яс... не около 3 а куба ясен взял. Вот ну, три куба еще я не обработал, потому что у меня не все заготовки сделаны. И как бы 3 куба я так набросил уже, что я сделал. Ну, мож... Возможно, я там делал мелочь всякую, вот я и набросил эту мелочь как бы в качестве еще там полкуба, так что вот такая ситуация, у меня все друзья, всем пока, решать вам, что делать дальше, комментируйте так, как вы считаете нужным, правы они или не правы, возможно вы, как говорится, поддержите меня, а возможно поддержите метаба, я не говорю, что весь инструмент нормальный, вот шуруповерт стоит, я им как бы доволен, работает более-менее нормально. Но, как говорится... Следующий инструмент проверять я уже не хочу, потому что я уже немножко сомневаюсь, что этот инструмент хороший. И как бы играть в рулетку 50 на 50 у меня не так уж много денежных средств. Это во-первых. А во-вторых, этот метабо не возлагает, как говорится, не оправдал этих надежд, которые возлагал я на него. Потому что множество видеороликов в ютубе о том, что метаба приравнивает к Маките по качеству, по аналогу некоторые инструменты, да, и соответственно, что якобы он дешевле, а Макита как бы дороже из-за того, что она больше разрекламированная. Вот. Но мое мнение, что все-таки этот рейсмус не должен стоить где-то 16 тысяч, 15-16 тысяч, а все-таки его, как говорится, цена где-то до 12 тысяч, от 10 до 12 тысяч. Он сильно дороговат на, именно на свою работу. Вот, как-то так, друзья. Вот. Ну а для хобби можно купить и какой-то более дешевле инструмент, можно в полраза даже за 9, за 10 тысяч и на хобби. На 3 кубометра древесины хватит вполне. У меня все, друзья. Всем пока, до новых встреч и всем крепкого здоровья.